Король Сомбра, ты вернулся? И уничтожу любого пони, который встанет на моем пути. <свес> <свес> <свес> Победителем в войне стану я! <свес> За наших друзей! За, За наши семьи! За наш. Премьера! Новый сезон популярного мультсериала «Дружба – это чудо» на канале «Карусель». Предлагаю это отпраздновать. Я хочу пирожков!